Рано или поздно очевидно, что почти всякий вменяемый гражданин с высокой долей вероятности окажется где-то в отделении чего-то. То есть он окажется задержан. А что вот дальше происходит? Это еще, по-видимому, более стрессовая, я думаю, возможная ситуация, а, нежели даже обыск в квартире. <музык> ну вот человек задержан. Его... А пригласили его привезли его задержали в конце концов на митинге какие дальше вот, базовые принципы поведения любого из нас оказавшегося в такой ситуации первое ни в коем случае не пытаться ничего объяснять самостоятельно ни в коем случае самый большой подарок для следователей это когда человек доставленный говорит отдайте мне бумагу я вам сейчас сам все объясню и напишу Ничего лучше не бывает. Человек все равно ошибется. Вы сами ошибетесь. Все ошибутся. Все ошибаются. Вам нужна как минимум пауза для того, чтобы понять и осмыслить свой статус и, чего, и что вас ждет. Адвокат, наверное, даже первое, что нужно в этой ситуации. Сразу отметаем все попытки следователя подсунуть вам адвоката по назначению. Это лотерея с таким мизером выигрыша. Как и положено лотерея, да? Ну нет, это еще хуже. Еще более мизерная лотерея, наверное, прямая линия президента. То есть получается у нас МММ, потом адвокаты, и потом уже прямая линия президента, вот так. Не надо туда идти, не надо в это играть. Если, конечно, вы сами не профессиональный юрист и вам адвокат по назначению нужен так исключительно для того Посмотрите чтобы за меня. -то... уже понятно да. что я не профессиональный не юрист сейчас ситуация такая что любой человек который чувствует риск быть привлеченным к ответственности какой-либо вообще либо быть доставленным либо быть допрошенным должен иметь контакт с адвокатом который ему поможет в случае когда нужна будет вот такая вот его срочная реакция Нужно иметь соглашение с адвокатом, но хотя бы устное соглашение с адвокатом Как с адвокат это организуется, иметь? контакт с адвокатом? Вот человек, например, ну, обычный человек, которого просто все, вот, например, даже не будем скрывать, все достал и пошел на какой-нибудь митинг, а там раз... Смотри, здесь я должен объяснить одну тонкость. Да. Сидит человек в отделе чего-то там, у него на столе протокол, перед ним человек в погонах. Человек в погонах ему говорит, у тебя есть адвокат. Человек пишет, я нуждаюсь в адвокате. Ему дают адвоката по назначению. И все, человек загнал себя в такие рамки, что в любом случае вот этот адвокат по назначению ему верифицирует все те действия, которые будут с ним произведены. Давайте сейчас оговоримся для людей вообще нормальных, которые не вникали вот в эти страшные подробности. Кто такой неформально, а по факту сегодняшних, сегодняшних реальных событий адвокат по назначению? Кто это такой вообще? Чаще всего, к сожалению, это юрист, обладающий статусом адвоката, правом на занятие адвокатской деятельностью, который находится в плотном контакте с Какими-то следственными отделами, какими-то следователями часто даже. То есть, по-простому, если говорить и грублях, это фактически такой же сотрудник правоохранительных органов, как и те, которые совершают все эти действия вот, К сожалению, там, да. против тебя, К сожалению, но да. просто с ли, ад, адвокатской лице. Есть единицы, единичные случаи, когда адвокат по назначению отрабатывает просто великолепно. Но это, это, та, та, самая лотерея, да? это, это та, та самая лотерея. И и и иногда вот этот кратерий. мизер стреляет. Но надо рассчитывать на то, что этот адвокат, который приедет, просто заверит все то, что с вами происходило. И О, потом как... это будет не вырубить вообще никаким топором. То есть мы сейчас с вами просто обращаемся к согражданам. Внимание! Пожалуйста, завтра же заведите себе адвоката. Убедитесь а. в том, что ваш телефон или вбиты его координаты, что во всяком случае вы помните его фамилию, или в том, что у вас есть бумажная визитная карточка где-нибудь всегда в вашем паспорте, например. Да? Просто, просто сделайте это сразу. Да? Да? У меня был случай в практике, когда Попал у нас в поле зрения по убийству какому-то э, человек несколько рассудимый. И когда мы, его, когда мы его сдержали, когда я начинаю его допрашивать, он говорит, мне нужен адвокат. Я говорю, все, без проблем, сейчас мы тебя пригласим. Он говорит, нет, мне не нужен ваш адвокат по назначению. И пишет мне, дайте бланк, там бланк небольшой. Так был, нуждаясь в услугах защитника э, Генри Марковича Резника. И он ставит меня в ситуацию когда я должен какой-то факс, а это ночь, должен какой-то факс в контору Генри Маркович отправить. <связать> <связать> <связать> ну, кстати, надо сказать, Генри Маркович ответил через день, по-моему, но ну, очень оперативно достаточно ответил, что... К сожалению, мы не имеем возможности, вот, ну интеллигент все-таки такой же, как вы тоже видите, Спасибо. ответил, и, и, и я показываю факт этому человеку, но это сутки прошло, говорю, вот смотрите, вот ответ Резника, что он участвовать не может в этом деле. Я говорю, хорошо, но он выиграл самое главное, он сутки выиграл, если ничего делать не мог эти сутки. Я не мог ничего с ним делать, я не мог ни одного следственного действия с ним произвести, ни проверку показаний на месте, ни очную ставку с потерпевшими, там, ничего вообще. Потому что ему нужен конкретный адвокат, и найти его – это моя проблема. То есть прям на крайний случай можно говорить, что нуждаюсь в услугах там, Генри Резник или Генриха Падвы, да, или да. Ну, любого публично известного адвоката, и все. Угу. Что значит соглашение с адвокатом у вас должно быть? Это пусть даже такое? оно будет таким, пусть оно будет даже устным, но вы знаете, что вот этот адвокат к вам приедет. Соглашение адвоката с э, доверителем – это же абсолютно конфиденциальный документ, его же даже не, даже не показываешь следователю. Вот подождите, а вы не занимаетесь адвокатской деятельностью? Нет. Нет жалко. Нет. А, адвокатской деятельностью… Я хотела бы сейчас прямо но... с вами на месте устно, устно договориться, а, мы... что, в случае чего. К нам часто обращаются люди, и я всегда говорю, что если нет возможности просто назвать фамилию какого-то адвоката, ну просто человек не знает, обращайтесь вот в проверенные организации, где работают адвокаты, которых мы отбираем вот просто по крупицам. наверное круг организации куда можно позвонить написать нам на сайт по крайней мере мы дадим адвоката и отрекомендуем кого-то из наших адвокатов хорошо предположим вот это важное дело все сделали и у всех людей про судьбу дальнейшую которых мы говорим есть этот самый нормальный адвокат и вот человек говорит прошу адвоката вот дайте". этого адвоката да кричать, вот этого да. адвоката вот да. этого конкретного да, да. адвоката а ему говорит ага сейчас Маленький, ничтожный, и у вас там таких примерно 28 помятых в одном автозаке. Сидите, ждите. Какие-то мудные люди в погонах, которые меня пытаются игнорировать. Придумать какие-то основания для того, чтобы держать дольше, никаких проблем нет. Я надеюсь, выход мы предполагаем. Сделать паузу и стоять на своем можно в этой ситуации.